Хареб насущный, Когда ты ничего конкретного не просишь, все необходимое приходит к тебе в нужное время и в лучшем виде. Концентрируйся на главном. Направь все силы на идею. И тебе улыбнется удача. Добра всем жизни, дорогие друзья. В эфире Правовед Сибирь. И рубрика Примеры выигранных дел. Сегодня у нас э, будет рассматриваться... Дело решения в пользу заемщика. Видеообзор наш будет Центрального районного суда города Воронежа Решение по гражданскому делу. На мой взгляд, сегодня очень интересное дело попалось. Так как по этому делу можно составить отзыв на иск, апелляционную жалобу, гастационную Впрочем, как и по всем... Этим решением можно составлять. Ну, здесь вообще э, судья очень подробно расписывает э, все моменты, что можно прямо брать и составлять отзыв на иск. Ну, давайте приступим. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Паулета Банк Кумаеву о взыскании задолженности по кредитному договору в размере таком-то расходов по оплате госпошлины значит Перечисление условий кредитного договора представитель САПаулета Банк в судебное заседание не явился. Заявление о рассмотрении дела написал в его отсутствии. Ответчик Умаев также в судебное заседание не явился. Суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив представленное доказательства, считает иск подлежащим удовлетворению. По следующим основаниям. Так, здесь, видимо, скорее всего, опечатка, не подлежащая молодой. Так как в самом низу отказывается. Так, ну, опечаток много. Прошу это учесть. Далее. На основании копии заявления о предоставлении кредита по программе кредит наличными, условия предоставления потребительского кредита. Тарифа по программе кредит наличными судом установлено. Что между. Банкам в настоящее время, Пауле, это банке, ответчикам умаевым, был заключен кредитный договор. Значит, судья здесь делает ссылочки на статьи с расшифровкой уже статей. Обязательно их прочтите, чтобы вникнуть вообще в суть всего происходящего. Но я зачитаю, на мой взгляд, основные моменты. В обосновании своих доводов банк ссылается на то, что согласно предоставленному суду расчета задолженности по договору такому следует, что у ответчика у Майва АМ имеется задолженность по погашению суммы кредита, однако суд не может согласиться с данными доводами банка по следующим основаниям. В силу пункта 1.7 условия предоставления кредита, датой выдачи кредита считается дата зачисления банком денежных средств на счет клиента. Федеральным законом от 02.12.1990 года за номером 395-1 о банках и банковской деятельности установлено, что банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции, привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от свой имени и за свой счет, на условиях возвратности, платности, срочности, Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Статья 5 указанного закона относят к банковским операциям привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на определенный срок. Размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от имени за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и прочее. Инструкции Банка Россия 14.09.2006 года за номером 28и об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам, депозитам, Действовавшей на момент предоставления кредита ответчику предусмотрено, что банки открывают в валюте Российской Федерации иностранных валют банковские счета в виде текущих счетов, расчетных счетов, бюджетных счетов, корреспондентских счетов, корреспондентских субсчетов счетов доверительного управления, специальных банковских счетов, депозитных счетов, судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов, счетов по вкладам депозитам. Положением о порядке предоставления размещения кредитными организациями денежных средств и их возврата погашения, утвержденным Центральным банком РФ от 31.08.1998 года за номером 54-П, определено, что предоставление размещения банком денежных средств осуществляется в следующем порядке. Физическим лицам безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет клиента, заемщика физического лица, под которым в целях подостоящего положения понимается также счет по учету сумм привлеченных банком вкладов депозитов физических лиц в банке, либо наличными денежными средствами через кассу банка, при этом действиями, которые банк обязуется совершить для создания условий предоставления кредита и его погашения, являются открытие и ведение судного счета, поскольку такой порядок учета судной задолженности предусмотрен специальным банковским законодательством, а открытие балансового счета для учета судной задолженности является обязанностью кредитной организации на основании нормативных актов Банка России. Судный счет открывается для целей отражения задолженности заемщика банка по выданным судам судом и является способом бухгалтерского учета денежных средств, не предназначенных для расчетных операций. Внимательно прочитайте этот пункт, и вы многое поймете. Далее, проанализировав вышеизложенное Суд приходит к выводу, что для установления факта наличия задолженности истец должен доказать факт перечисления денежных средств на счет заемщика путем предоставления суду допустимого доказательства, а именно выписки по счету Умаева АМ. При этом расчет, представленный банком, таким документом не является, так как это расчет банка. Понимаете, дорогие друзья? которое является необходимым приложением к исковому заявлению, но не доказательством получения денежных средств заемщикам и наличие задолженности по кредитам и договорам. Судом неоднократно разъяснялось банку о необходимости предоставления суду доказательств предоставления денежных средств ответчику и выписки из лицевого счета ответчика, что представителям истца представлено не было. Тогда как расчет задолженности по кредиту, на который ссылается представитель представительство, не является доказательством свидетельствующим о наличии у заемщика задолженность по кредитному договору. С учетом изложенного суд считает, что представителям истца не доказано наличие у Умаева АМ задолженности по оплате заемщикам суммы основного долга, просроченных процентов и задолженности по неоплаченным комиссиям и штрафам, в связи с чем суд не находит оснований для утворения исковых требований банка о взыскании соответчика задолженности по кредиту. И, соответственно, суд решил выски иске Паулета Банку Майеву. О взыскании задолженности по кредитному договору Расходов по уплате госпошлины Отказать Вот такое вот у нас сегодня решение Дорогие друзья Так, я хотел вам еще показать Что э, банк подавал апелляцию Жалоба апелляционно принята к рассмотрению Но ее оставили без изменения а жал, э, а Жалобу и представления без удовлетворения то есть замечательное решение. Пишите на основании таких решений. Пишите э, значит, отзывы на иск. Пишите апелляционные жалобы. Пишите кассационные жалобы. Берите при, э, при, такое вот распечатываете прямо 5-10 решений, похожих на ваше <coughs> дело, э, на вашу ситуацию. Вот. И Прилагайте прямо в качестве приложения, приобщайте к своим делам, приобщайте к своим делам в качестве приложения для образца, чтобы судья вынес правомерное решение по вашему делу. Правомерное решение законно. Чтобы судья не попала под 305 статью. но кому нравятся наши видеообзоры, я прошу ставить Люба, большой палец вверх, подписываться на канал. Если это вам видео не понадобится, поделитесь им своим, со своими друзьями в соцсетях. Прямо здесь нажимаете на кнопочку на любую, в какой сети вы зарегистрированы, в какой вы. и в той сети будет э, репост этого видео. И вашим друзьям, возможно, оно поможет это решение составить отзыв на исковое заявление от банка. Смотрите дополнительные ссылочки под видео. Значит, Здесь вот будет само решение, которое вы можете скачать с Google Диска. Общий плейлист. Сегодня уже записывается 146 видео. Это значит 146 решений в пользу заемщика, которые вы можете Использовать свою пользу. Видеоузор подготовил Борей Майкалов. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.